И мы такие вам всем скажем здрасте, сбылась, сбылась мечта идиота сегодня получил вот посылочку из гаража дяди Сэма Сейчас посмотрим, что нам прислали. Так, это у нас что инструкция? Ну инструкция нам нашему человеку ни к чему. Пока не поломаем мы инструкцию читать не будем. Так, это пак! Очень чудненький, ребята, бачок. Качество швов просто отличное. Что у нас? тут? Так, это сетки, шлангочки, градусники. Крышечки, прокладочки. О, а это что? Это попугай, я так понял, ребят. Ну что, попытаемся сейчас на скорую руку, на живую нитку, как говорится, сбросать, что это получится. И нужна ли нам эта инструкция. Не, ну так по качеству По качеству работы, отделки Ребята, это класс Это бомба Заневаем Идут у нас барашки Волнуюсь, ребят, волнуюсь. Доставка, кстати, классная. Как говорил герой этого фильма, резво отжеребились. Через два дня получил. Руки дрожат. Ну что, любимая у твоего папы, новая игрушка. Сложности-то тут, сложности-то никакой. Все предельно понятно, все ясно. Сетку мы ставим при второй перегонке. На первую она нам вроде бы как и к чему пока. Так, о, это я так понял, ребята, это подрывной клапан. Да, отверстие подходит. До конца его закручивать смысла нет, я думаю. Просто посмотреть, как она становится на свои места. Штуцер под шланг. Краник. Что у нас еще? Шланги. Шлангочки туга заходят. Там где-то я видел хомуты, я не знаю, понадобятся хомуты. Добрый вечер, тетя Хая. Ай-яй-яй. -ай -ай. А вам посылка из Шанхая. Ой-ой-ой. А в посылке три китайца, ай-яй-яй-яй, три китайца красят яйца, а у нас самогонный аппарат. Не, ну все понятно, ребят, все просто. Так, а так, как у нас этот попугайчик должен? Ага, это он вот так ставится на подножечку, на подставочку. И ага, вот этот шлангочек. Вот это вот шлангочка девается сюда. Это сюда. Эх, надо было. Надо было сразу дрожжи заказывать. Сразу бы и брага бы была, можно было бы испытывать. Но китайский ширпотреб, мама дорогая, могут, могут, когда хотят. Так, это у нас что? Это у нас один градусник идет. И где-то сюда должен входить второй. Ну, как-то так. Ну, на скорую руку и собрали, ребят. В принципе, все просто. Инструкция не нужна. Ну, я доволен, пацаны.